Открыт для загрузки своих пассажиров, то сегодня один я лечу и тесно вдруг мне, слонивший щекой, холодеющий и окошко, груз заносит со мной. Груз мой, двести, Твой последний полет, Но мы вместе один. Счастье, как же хочется смахлять драйвый жилный листок. Крушились винты, побежала парнами бетонка. Один на двоих самолет. Груз мой двести. Твой последний полет. Плавают под нами седые афганские горы. Но будь проклята эта война И землившись в союзе Тихонько шепну своей ноши Сашка, друг, я тебя же встречаю Но мы вместе один